Скринкасты Всем привет, это Скринкасты, с вами Григорий Шевкопляс, я представляю Академию Больших Данных Мэйд И сегодня мы поговорим с вами про алгоритмы и структуры данных, а именно попробуем применить стратегию разделяя властвую к задаче о поиске двух точек из множества точек, расстояние между которыми минимально. Вы могли сталкиваться с стратегией «разделяя и властвую», когда где-нибудь э, в каком-нибудь псевдокурсе, может быть, в школе, может быть, в университете проходили сортировку слиянием. План очень простой. Мы разделяем нашу задачу на две, что-то с ними делаем, э, с этими частями, после чего э, сливаем эти две части и получаем какой-то ответ. Для того, чтобы было нагляднее, мы возьмем ручку, бумажку, Надеюсь, что у вас не бумажка, а более интересная картинка. И нарисуем наше множество точек и посмотрим, как же мы будем разделять и что мы с этим будем вообще всем делать. Нарисуем какое-нибудь множество точек. Соответственно, план очень простой. Давайте поделим это множество точек на 2 по координате x. Проведем просто вертикальную прямую. Соответственно, кто-то значит левее, кто-то правее. Ну, давайте, мы не глупые ребята, проведем прямую так, чтобы у нас слева и справа было одинаковое число точек. Что мы сделаем тогда? Тогда утверждение вот следующее. Мы можем найти рекурсивно кратчайшее расстояние между двумя точками в левом множестве и в правом множестве. После чего мы сможем как-то взять и найти ответ для всего множества. Как мы это будем сделать? Ну, у нас на самом деле есть три возможных варианта развития событий. Вариант развития событий номер один. А кратчайшее расстояние достигается в левой половинке, и, соответственно, тогда мы его уже нашли. Второй случай такой же насчет правой половинки. И есть третий случай, самый сложный, это а что, если кратчайшее расстояние достигается между точками, одна из которых лежит слева от прямой, которую мы разделили, точки на две части, а другая с правой. Вот. И именно эту задачу нам нужно решить, как именно слить эти два множества, чтобы получить новый ответ, возможно, его обновив. И именно третий случай самый интересный, и его надо обсудить чуть более подробно. План у нас будет следующим. Пусть у нас есть ответ D1, это ответ для левой половинки, и ответ D2 для второй половинки. Давайте возьмем из них минимум и назовем его вот D. Опять же, визуализируем, попробуем отметить расстояние D слева и справа от нашей разделяющей прямой. Напомню, что в третьем случае мы говорим, что у нас одна точка для нашего ответа лежит с одной стороны от разделяющей прямой, а другая с другой. Соответственно, после того, как мы отметим область с расстоянием D, наши кандидаты могут лежать только в этой области. Очевидно, что расстояние между любыми другими будет хотя бы 2D, что точно не меньше, чем уже найденное нами кратчайшее расстояние. Это первая часть. После того, как мы отметили эту область, мы рассмотрим точки в этой области снизу вверх. Для того, чтобы найти всех потенциальных кандидатов в пару к точке, например, вот этой, мы рассмотрим все точки, которые лежат ниже нее но на расстоянии не больше, чем D. Опять же, потому что все остальные нас уже не интересуют. Утверждение. Таких точек, которые будут подходить как кандидаты каждой конкретной точке, их константное число, то бишь o от единицы. Доказательство этого факта вы можете прочитать в PDF, которую мы оставим внизу под роликом. Вот. Пока что можете поверить мне на слово. Таким образом, какой у нас план решения? Первое. Мы разделим множество на две части. Второе. Мы рекурсивно посчитаем ответ для двух частей. Третье, мы объединим эти части, э, заодно обновив ответ, если у нас потенциально существует пара точек с кратчайшим расстоянием, такая, что слева от прямой у нас одна точка, а справа другая точка. Как мы можем заметить, э, если у нас будет разделение на левое и правое множество выполняться за O от N и слияние, с пересчетом ответа будет тоже происходить за o n, мы получим симптотику такую же, как у сортировки с влиянием, то бишь o от n луга. Что лучше, чем решение за o от n квадрат, которое мы бы получили, если бы мы просто перебрали бы все пары точек. Последняя хитрость, которую мы хотим применить в нашем решении, заключается в том, что нам на самом деле нужно сортировать точки. Первое. Если мы отсортируем точки по x-координате, то тогда мы сможем разделять множество на 2 просто относительно средней точки так как она как раз будет лежать посередине, и слева от нее будет n пополам точек, и справа от нее тоже будет n пополам точек. Вторая хитрость, которую мы будем использовать, так как нашу область при слиянии мы хотим проходить по возрастанию у, то есть снизу вверх, мы после того, как вычислили ответы для половинок, мы будем возвращать точки в порядке, отсортированном по Y. То есть параллельно с нашим разделяя властвуй для поиска минимального расстояния, мы также будем сортировать точки по Y. Таким образом, каждый раз получая точки в нужном нам порядке. Собственно, давайте э, напишем код. Для этого посмотрим на шаблон, который я заранее подготовил. Тут у меня есть класс для точки, в котором я буду хранить номер точки в изначальной списке точек, а также ее координаты. В качестве расстояния будем использовать обычные евклидово расстояние. Дальше у нас есть пара служебных функций, которые генерируют случайную точку, а также функция drawPoints, которая будет выводить нам точки, чтобы мы могли визуализировать, а какие вообще точки попали в ответ. Собственно, они у нас будут отмечены красными. Для того, чтобы показать, как работает мой шаблон, я написал э, простой алгоритм квадратичный, который вычисляет как раз э, минимальное расстояние между двумя точками. Тут у меня уже есть заготовочка под нашу, соответственно, основную функцию. Но тем не менее, давайте посмотрим, как она работает. Вот, например, у меня есть какой-то массив точек. И, соответственно, давайте возьмем и вычислим кратчайшее расстояние между двумя точками с какой-либо визуализацией. Вот, как видите, вот си синеньким отмечены какие-то точки. Две красные точки ⁇ это как раз точки, между которыми кратчайшее расстояние. Давайте для большей наглядности мы возьмем и, собственно, сгенерируем 30 рандомных точек и сделаем ровно ту же самую процедуру. Вот. Как видите, у нас есть много всяких разных точек, но кратчайшее расстояние достигается между вот этими двумя красненькими. Собственно, мы хотим сделать все то же самое, только за симптотику oatn log n ну что ж, приступим. Значит, для начала, как мы помним, нам нужно отсортировать наши точки по координате x. Соответственно, что мы делаем? Мы передаем в качестве ключа нашей сортировки э, такую лямбду, что она получает p, возвращает p от x. Так, отлично. Значит, мною выбран для демонстрации язык питон, так как, на мой взгляд, он наиболее наглядный. Следующее, что нам нужно сделать, нам нужно реализовать э, функцию. Да, давайте скажем, что вот у нас будет какая-то функция, назовем ее calcRec, которая будет принимать э, множество points по ссылке, а также LR. Это отрезок э, в списке points, который мы в данный момент обрабатываем. Тогда, вроде как, чтобы получить ответ, нам нужно вызвать calc рек от, соответственно, массива points 0, и, соответственно, len от points. Правую границу я предлагаю не включать. Осталось теперь разобраться, как же именно будет устроен наш calc рек В любой рекурсии должно быть терминальное условие, как известно. Соответственно, давайте, если у нас текущий отрезок, который мы рассматриваем, размера маленький, например, вот R-L меньше либо равно 3, мы можем посчитать ans, с помощью уже написанной нами операции, Calc slow передав ему, соответственно, срез данного массива отель до R. После чего, ну, давайте сразу же вернем, на самом деле, ответ, почему бы и нет. Иначе, что мы сделаем? Как и планировали, разделим множество на 2. Что нам для этого нужно сделать? Давайте вычислим середину нашего отрезка. Это как сортировки слиянием, двоичном поиске и любом другом алгоритме это просто L плюс R пополам. После чего мы рекурсивно э, запустимся от двух частей. Значит, скажем, что ANS это у нас минимум из э, calc.req на points от L до M, а также, соответственно, calc.req тоже points от M до R. В качестве ANS я буду возвращать соответственно значение, а также айдишник первой точки и второй. Для этого надо будет немножко модифицировать вот здесь вот. И, соответственно, я предлагаю сделать так. Мы здесь... До этого у нас возвращался не айдишник, а и ежи, потому что мы в рамках квадратичного алгоритма мы никак не меняли порядок. А теперь у нас происходит сортировка, поэтому нам нужно оригинальный порядок сохранять. Соответственно, мы вот здесь допишем просто id. Это никак не изменит. Можем даже, наверное, запустить проверить, что у нас вообще ничего не изменилось, да, ровно в те же самые точки. То есть для медленного решения ничего не изменилось. Для нашего решения это полезная модификация. Как мы договорились с вами ранее, в рамках нашего алгоритма, когда мы вызываем calcrec от L до M и calcrec от M до R, мы э, получим отсортированные от L до M и от M до R точки по Y. Соответственно, мы теперь хотим, чтобы у нас были точки отсортированные по Y от L до R. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно вызвать функцию merge, которую мы напишем, которая, так как мы всегда будем сливать отрезок какой-то от L до M и от M до R, и мы понимаем, как его вычислить, просто пусть будет принимать L R. Поскольку функция merge будет выглядеть ровно так же, как при написании сортировки слиянием, давайте мы воспользуемся магией монтажа. Так как мне ничего интересного нету, я вот так вот щелкну пальцами, и она появится. Как видите, она абсолютно глупая. Мы берем, снова вычисляем M, а дальше берем и пишем обычный... Слияние, как мы его делаем в мерш сорте. Собственно, ничего умного нету, поэтому этот шаг мы просто пропустим. Просто мы знаем, что после этой точки, э, после этой строчки кода у нас отрезок points от L до R отсортирован по Y. Как мы раньше рисовали на картинке, нам нужно найти такие точки, которые могут быть кандидатами. И они лежат от э, нашей разделяющей прямой на расстоянии не больше, чем ответ, который мы сейчас имеем. Соответственно, давайте запишем наш минде как анс нулевое, потому что именно там оно лежит в данном кортеже. А также, так как у нас порядок точек немножко мог измениться после слияния, запомним middle x, это координата наша разделяющей прямая, как x вот этой средней точки, по которой мы разделяли. Значит, как мы помним, после того, как мы отсортировали точку по Y, нам надо выбрать такие точки, которые теоретически могут дать ответ. Эти кандидаты лежат на расстоянии не больше, чем минде, вот нашей разделяющей прямой. Давайте их выделим с помощью фильтра. Назовем список Close Points. Это будет, соответственно, у нас лист, к которому мы применим фильтр, который принимает points, и такую лямбду, P, которая, соответственно, принимает точку, вычисляет разность координат по x между Px и middle x, и если оно меньше, чем min d, то тогда она нам подходит. Можно было бы написать меньше либо равно, но это не особо осмысленно, потому что если оно равно, то зачем? У нас уже такой ответ есть. Дальше мы переберем точки в Close points. Соответственно, и переберем... Те пары, которые, возможно, с ним подходят. Собственно, мы просто пойдем сейчас по G в диапазоне от I-1. То бишь, в обратном порядке пойдем сверху вниз. Собственно, понятно, что не дальше, чем до 0. Здесь для удобства введем P1, скажем, что это Close Points и т, А P2 это Close Points ЖТ. Соответственно, найдем расстояние... Между этими двумя точками, то бишь по 1 и по 2. И если оно больше, чем мин Д, Ну да, конечно, надо было найти ошибку именно в последний момент. Ну что за дурачок? Ладно, давайте предположим, что здесь написано вот это. И тут появляется эта штука с каким-нибудь звуком бдыщ. И в общем сделаем вид, что ничего плохого не произошло. Договорились? То цикл по G можно сделать брейк. Так как все остальные точки, которые встречались ранее, они будут еще дальше от P1, чем текущая точка P2. Соответственно, для этих же точек давайте пересчитаем ответ. Ответ у нас это минимум из того, что мы там уже написали. И, соответственно, нашего нового ответа, который формируется из dist от P1, P2. И, соответственно, тут же передадим ему айдишники. P1.id и p 2 .id. После чего мы делаем return ans. Собственно, все, что мы сделали, мы нашли расстояние для нашего множества, а заодно посортировали его вот в этом месте по y. Давайте запустим и посмотрим, что у нас происходит. Собственно, берем те же самые 30 рандомных точек. Единственное, что мы вот здесь уберем слово slow, а следовательно должны вызвать нашу свеженаписанную процедуру. Опа, как видим, все сложилось как нельзя лучше. Дополнительно давайте рассмотрим на ручном примере, в чем может быть ошибка в таком моменте. Соответственно, мы не рандомные точки сгенерируем, а возьмем картинку, которую я раньше показывал. Вот. И, как видите, она у нас и произошла. Как удачно. Несмотря на то, что мы прекрасно с вами знаем, что кратчайшее расстояние в данных точках между вот этими двумя, так как половинки у нас прошли по вот этой вот линии, мы корректно посчитали медленным способом для вот этой половины. А почему-то при скрещивании ответов мы вот эти два не рассмотрели. Давайте пойдем посмотрим, где ошибка была. Собственно, на самом деле, я примерно понимаю. Да, я радостно вот здесь, несмотря на то, что я использовал функцию, которая у меня уже написана, забыл посортировать points от LDR э, по Y. Соответственно, я думаю, что в этом будет проблема. Давайте попробуем это исправить. Соответственно, напишем, что points от LDR это у нас сортот От Points от L до R. Но при этом, соответственно, передадим ключ по Y. Соответственно, такая лямбда. Так. Такая лямбда, которая принимает P и возвращает PY. Так, ну что? О! Получили правильный ответ. Действительно, у нас точки вот такие. Шикарно. На этом давайте подведем итоги, что мы сегодня узнали. Мы узнали, что метр разделяя власты можно использовать не только для сортировки слиянием, но и для решения каких-то геометрических задач. С вами был Григорий Шевкопляс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.